Audio jungle. Audio jungle. Всем здоровья! С вами Игорюш ТВ мы играем на Castle Town. До сих пор ведется набор в клан Если ты устал играть на своем серваке Заходи к нам Сейчас прямо идет стрим На новом канале Ссылочка в описании Всех жду От души всем ребят, Всем от души